Привет, ребят, с вами снова я, Тилька, и сегодня я захотела снять доброе и милое видео о своем типичном утре, потому что вы давно просили о таком в комментариях. Мое утро начинается довольно мило, потому что одна из моих кошечек, Санса любит будить меня таким образом. Она мнет меня своими лапками и очень громко, словно трактор, мурчит мне на ухо. От чего, поверьте мне, проснуться довольно просто. Когда же я, наконец, подаю признаки жизни, я играю с кошечкой. И вы сейчас спросите, чего у тебя в кровати делает игрушка? Постанова? Не, просто Санса приносит свои игрушки в кровать, когда хочет поиграть. Причем приносит она как маленькие, так и большие. После игр ей одолевает жажда, так что у меня есть капелюшка времени включить и послушать музыку. Почему капелюшечку? Ну, как бы моя кошка включает на меня бычку, и мы деремся. Так как это мое реальное утро, я решила быть в майке, в которой действительно сплю. Да, я тут немного не в привычном для вас образе, но разве не в этом суть? Поиграв с кошкой, я иду в ванную. И да... Я всегда оставляю дверь открытой, потому что ко мне любят прибегать гости и смотреть, чего я там делаю. Я же, собственно, просто чищу зубы, хотя в последнее время мой ритуал чистки зубов усложнился. Дело в том, что я поставила капы, и это типа современных брекетов, поэтому для того, чтобы почистить зубки, я их сначала снимаю... Затем чищу зубы, беру ополаскиватель для рта, полоскаю и затем щеточкой прохожусь по капам. Потому что если их не чистить, будет не очень эстетично. Налет и прочие вытекающие последствия. Кстати, если вам интересно послушать и узнать о капах больше, то пишите в комментарии. После ванной мне необходимо проснуться полностью, так что я иду на кухню. По утрам в последнее время я стала пить кофе. Наверное, я просто стараюсь им насладиться по максимуму, пока мне не отбелили зубы. И да, я ленивая жопа, поэтому отсыпаю кофе на глаз, примерно чайную ложку. И, конечно же, я не забываю про молочко. кружечкой кофе я прось обратно в комнату. И как бы это немного мерзковато будет, но все-таки это моя реальная жизнь. Это кошка, которая играет со своими... сами знаете чем. И это пипец странно, я каждый раз этому удивляюсь. И не волнуйтесь, я все убрала. Так как я блогер, то мое утро стандартно начинается с проверки социальных сетей. Я смотрю, что нового у меня в ВКонтакте, в Инстаграме, смотрю комментарии, лайки и забегаю на YouTube, чтобы посмотреть статистику и, конечно же, посмотреть, что нового на Ютубе, чтобы быть в курсе последних новостей. Сегодня, например, я наткнулась на этот прикольный клип группы Combat Cars под названием «Пол это лава». Ты хочешь много. что в нем очень зажигательные девчонки оцените по шкале от 1 до 10 у меня в комментариях этот клип только не забудьте посмотреть полную версию ссылка будет в описании кстати меня всегда забавлял челлендж пол это лава и мы до сих пор иногда прикалываемся с моими друзьями после проверочки всех социальных сетей я иду приводить себя в порядок пора бы уже Я наношу корректор, тон, тени, крашу брови, рисую стрелки, кстати, самое забавное, то что я неоднократно об этом говорила, но мне хочется сказать об этом еще раз, то что раньше стрелки я рисовала до двух часов. Сейчас я наконец-таки научилась их рисовать, поэтому максимум занимает 5 минут. Крашу ресницы и увлажняю губы бальзамом, потому что зимой они у меня особенно чувствительны и постоянно трескаются. Далее расчесываю свои волосики и угадайте, что делаю дальше? Правильно, переодеваюсь. И иду монтировать новые видосики и обрабатывать фоточки для инстаграма. Так что как-то так выглядит мое типичное утро, без каких-либо преувеличений. Реальное, настоящее, где-то мерзковатое, где-то забавное, ну а где-то мимимишное. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, ставьте лайки, поддержите меня, мне будет приятно, и подписывайтесь на мой канал, с вами была я, Тилька, всем пока, до новых встреч!